Из всех женщин, что я знал в этой жизни, она была самой сложной, способной выпотрошить всю душу, одним лишь взглядом. Но от того я и любил ее одно, Любил, как знатоки любят коллекционные вины, как коллекционеры редкие виды холодного оружия, как фанатики Библию. Она мгновенно затмила всех других в тот самый момент, когда я впервые увидел ее в кофейне на углу. Куда зашел перекусить? На ней не было ничего вычурного, кричащего, вызывающего. Не было даже намека на игривость или туфлевольность, с которой иные провоцируют и завлекают мужчин. Строгое платье футля, глубокого синего цвета, Тонкие перчатки до локтя. Классические лодочки на каблуке. Волосы, собранные в высокую прическу. Изящное украшение. Самосдержанность. Но вместе с тем в воздухе было витали флюиды. Безумная чувственность и брызущая через край сексуальность буквально били током. Клянусь. Эта женщина вела себя более чем сдержанно, но все взгляды были прикованы к ней. Я встал за нею, завороженный. Горло сжала невидимая рука. Не пить, не есть мне больше не хотелось. Хотелось вдохнуть аромат ее кожи, распустить ей волосы и захмелеть опьяненным этим запахом. Она расплатилась, села за столик у окна, достала из сумочки книгу погрузившись в течение, а я нагло принялся изучать ее, забыв обо всех приличиях и кодексе джентльмена. В какой-то миг меня накрыла необъяснимая волна ревности, взгляды других мужчин, устремленные на нее неистово, раздражали. Поднимаясь душной волной гнева и самогубин живота, я смотрел так, словно позабыл на ней свои глаза. Она походила на святую. Молчаливая, спокойная, нежная. Острые скулы, хрупкие плечи, блестящие черные волосы. Идеальная кожа, чувственные губы божественной красоты глаза и глубокий, наполненный печалью взгляд, цепляющий душу. На какой-то момент мне показалось, что я перенесся на улочке Сицилии. А передо мной Святая Дева Мадонна. Сошедшая со старинных фресок. Женщина, Достойная быть увековечена На полотнах великих мастеров Эпохи Возрождения. Таинственная, Утонченная. Опущенные ресницы, Тонкие пальцы нежных рук. Не хватало только нимба. На самом же деле она была, как змея, укрывшаяся в лепестках розы. Прекрасная, одинокая, смертоносная. Симбиоз бархата и стали, дьявольски сложного характера невероятной ангельской красоты, внешняя хрупкость скрывала бесконечную внутреннюю силу. И лишь спустя время, узнав ее близко, я осознал в полном мире, что она только кажется ангелом, стоящим в ареоле сияющего света? На самом же деле это женщина, сам дьявол с улыбкой Мадонны на губах. Не делайте из нее деву, которую нужно спасать от дракона. Она и есть дракон, и она вас уничтожит.